Так, сейчас посмотрим вот эту стену. А здесь у меня... Видно, да? Сантим. И там... Наверху. Тоже Сантим. У меня получается здесь Сантим. И там наверху Сантим вышел. Сантим вышел. Здесь... Два с половиной, также два с половиной, также два с половиной. С полтора ну, с этой стороны 2 а где кирпичная кладка молодец ну, почти 4 сантиметра на ну, 4 можно сказать то что тут раствор 4 сантиметра вот, наверху здесь Тоже как и там, только на той стороне у меня был внизу. Все по дебелян. Верху топилось. Верху я снял. Вот так вот. У нас какая погода солнышко. Так что дождик был. Аж глаза бьет. Я вообще его не вижу, а вот оно, солнце. Куда смотреть невозможно. Солнце сильно бьет так. Такие маяки. Это я сделал, чтобы было сцепление штукатуркой нормально. Вот так я делаю обычно. Это чуть подшкурится. Все по веревке. Это чуть подшкурится, что-то Дюблин 2 с Что-то я не вижу вообще. Так, солнце бьет сейчас. По глазам. Там дождь идет. Также здесь маяк поставил сразу сюда и сюда. Здесь по блоку вывел сюда по нашему пятаки питак сюда вывел с этого блока и наверх ну, вот по блоку вывел. блок 0 пошел и сюда вот слой там также с гулока. сюда взял. Вот так я делаю как бы, с раствора советство, как насечки был, чтобы цепление с раствором было хорошее. Так. Сейчас буду глинцевать эту стену Там я показывал, как начинал Здесь сейчас чуть подсохнет Начну глинцевать. Далее хотел показать, когда ставим гипсовые маяки. Вот так прислоняем, допустим, правило. Старайтесь углом примерно по кирпичу, уголком. Вот уголок, да, ставим, просто одному не думаю. Вот кирпич 90, старайтесь сделать 90. Вот так, чтобы был, старайтесь. кирпич в приток и провил в приток. Чтобы не был маяк у вас наискос, Так он должен стоять. А если повернете, уже маяк будет на эскос, он даст... уже вот, расстояние даст. Вот если на искос ушел, даже нужно так понять. Вот он уже ушел, дал вам 5 даже сантиметр дал, а если так, это, ну, он ничего не, не даст уже, если вот так на искос, вот он 5 миллиметров даст, вот повернул, вот он дает, видно наверное, да? вот, а если так, вот он ушел на сантиметре стоит, а сейчас вот на искос поставили, и все он ушел. Уже полтора сантиметра стал маяк. Вот это вот тоже надо смотреть, прежде чем срезать гипсовый маяк. Бывает жизненное Не уровень упал, правил. Ветер здесь, то что окон нету, сквозняк. Завтра буду штукатурить здесь уже.